Здравствуй, дружок! Сегодня я расскажу тебе вкратце об одной жемчужине Черноморского побережья России. Итак, город Ялта. На самом краю Аврориной скалы мыса айдадор на 40-метровой высоте, нависая над морем, стоит красивый замок, ставший символом Крыма и имеющий не менее поэтическое название на гнездо Первое упоминание о застройке этого места относится к 1895 году. Дача на гнездо построена чрезвычайно смело на отвесной столе. Деревянная дача или замок любви была возведена для отставного русского генерала. Вторым хозяином дачи стал придворный врач Торбин. Он передал владение по наследству своей жене, а та продала его в 1903 году в московской крупчихе Рахманиной. Так вместо старой дачи появился новый деревянный замок, названный ею на гнездо Современный вид здания получила благодаря нефтяному промышленному барону Рудольфу фон Штенген. С октября 2015 года «Ласточкино звездо» является объектом культурного наследия федерального значения. Памятник архитектуры и истории, напоминающий рыцарский замок, хотя и является миниатюрным для подобных объектов. Его высота составляет 12, ширина 10. Длина 20 метров очень популярен среди туристов. Многие, оказавшись в Крыму, желают полюбоваться видами, сфотографироваться и, затаив дыхание, заглянуть вниз. Внутри замка, живописно дополняя внутренний интерьер, предлагает посетителям средиземноморские блюда итальянские рестораны. В его смотровой площадке открывается чарующий вид на Ялту, Ялтинскую бухту и Аюдак. Раскинувшаяся с высоты замка панорама безбрежного, залитого солнцем моря и благоухающего прибрежного ландшафта оставит на долгое время в твоей памяти, дружок, неизгладимые впечатления об этом райском уголке на земле имя которому Крым, Ялта, на гнездо.